Глупо предполагать, что просто увеличение финансирования решит вопрос, когда финансирование не связано с э, отчетом за эффективностью его использования, а сейчас фактически очень тяжело не, нету вот этой конкретной взаимосвязи, она ручная, то есть этот анализ он, он с очень многими субъективными факторами связан. Тогда и получается, ну как бы это тупиковый вариант, тупиковое направление. За деньги нужно бороться. Механизм выделения средств должен быть прозрачным, это самое главное. А когда он в ручном режиме, он становится непрозрачным. К сожалению, сейчас это все ручной режим. А когда он в ручной режим, то есть э, как бы так э, повод, не то, что, или это маневр для злоупотребления, даже по неволе. Когда речь идет о деньгах, это даже не, э, не сколько количество денег, сколько гарантированное, гарантированное их получение. То есть лучше меньше, но точно. В чем постоянная проблема? То есть у нас, причем опять же, это же не только в спорте, это в, во многих сферах. У нас вообще принцип получается какой? У нас, почему у нас Министерство финансов и управление финансов в, всегда имеют главенствующую роль? Там, да, там, то ли в Кабмине, то ли в областных администрациях, то ли в городских администрациях. Потому что у нас всегда бюджет планируется больше, чем есть денег. А задача -то Минфина или управления финансовом фиксирование. Фиксирование и аудит за использование, а не, э, скажем так, э, за счет отношений с э, конкретным чиновником, да, решение вопроса по выделению этих средств. Когда запланировано больше, а есть меньше, всегда опять же есть повод злоупотребления. Вот точно так же и здесь. Лучше, к, лучше весь спорт в целом будет получать меньше денег, но они будут точно выделяться срок срок по календарю, как положено, чем так, как сейчас. То есть соревнования приходится от некоторых отказываться, потому что ты даже не знаешь, получишь ты деньги под них или нет. спортивное видео.